Дамаг Бэй от Кавали это первая линия со своим частным пляжем у Пальм Джумейра и вчера вечером состоялась Самая громкая презентация этого проекта. До сих пор, словно люди еще не расходились. Смотрите, сколько много людей. И прям в режиме онлайн мы видим, как продается эта башня. Первая башня открыта в продажу. Остались лишь самые нижние этажи. Пока я готовился к съемке, продали этажа, наверное, два. Друзья, пока выйдет этот обзор, вам, пожалуй, придется рассчитывать только на вторую башню. Но, впрочем, вариант купить еще есть. А, будут еще канцелейшины. Будет вторая башня, будет третья башня. Поэтому сейчас сделаем быстрый обзор, чтобы вы как можно быстрее его увидели. Домах ковали. Сравниваем с шоба. Рассказываю про локацию и про все основные плюсы. Так, начну с главной, на мой взгляд, фишки этого проекта, посмотрите, все квартиры выходят на лицевой фасад, никакая не выходит назад, То есть вам не нужно думать о вашем виде из окна, все виды будут шикарные, каждая квартира будет с прямым видом на море. Потому что начиная с самых нижних этажей, несмотря на то, что там в продаже остались несколько нижних этажей, но у вас чем ниже этаж, тем ближе пляж, и ничего не закроет ваш вид. Там Пальп Джумейра, там гряда отелей, шикарные виды на море, на насыпные острова. Вот, на мой взгляд, главная фишка проекта, потому что в основном люди э, выбирают именно этаж, на какую сторону смотрит квартира. Единственное, вот, что здесь будет топчик, в смысле, вот, что будет лучше остальных квартир. Это corner units, это угловые юниты вот на эту сторону, которые будут смотреть, несмотря на то, что это вот первая башня, Tower A, она вот вроде бы сзади, но там тоже угловые юниты будут смотреть сразу на три стороны. Будут на Palm Jumejo смотреть и будут смотреть сюда на uh, Blue Waters на, в сторону пляжа GBR, и это будет закатный вид. То есть, короче говоря, big units, большие площади, трешечки и большие площади, имеют самый лучший вид Цена на такие юниты начинается от 6 миллионов дирхам Это чуть меньше 2 миллионов долларов, если округлить Вторая главная фишка – это огромное количество воды Свой частный пляж Огромные бассейны на нулевом уровне На каждой башне инфинити пул на крыше Гигантский, в целую крышу просто И еще плюс к тому Посмотрите, голубая подсветка – это бассейны на балконах Отдельных апартаментов Ни, Далеко не все апартаменты здесь со своими бассейнами Но их тоже много В общем, воды просто какое-то гигантское количество В этом проекте Это то, что вы любите, друзья Да, это то, что любят россияне Большая часть речи в этом зале русскоязычная а, И почти все покупатели, как мне сказали, русские Причем я это сказала Рахиля Мой менеджер, кто сама Она не русская, она англоговорящая Она говорит Oh, so many Russians, all buyers are Russians. <laughs> Это очень забавно. Давайте теперь чуть лучше сориентирую вас по самой локации. Смотрите, я сейчас стою на береговой линии, условно говоря, да, то есть вот отсюда начинается вглубь дорога, ведущая к острову Blue Waters. Вот она идет, это уже насыпная часть, получается, от береговой линии перпендикулярно... К острову Blue Waters идет дорога и по правую руку от этой дороги сейчас здесь находится паркинг, сейчас здесь такой каменистый берег, но будет полностью сделан песчаный пляж. Кстати, я обязательно поеду буквально через день-два и сниму вам обзор локации, где покажу вам локацию проекта Shoba Sea Heaven, Shoba Marina. Он находится прямо через дорогу, вот они, два рядом стоящих здания и, конечно же, Damag Bay. А, прогуляюсь, проедусь, я сам живу в 100 метрах от этой локации, я все знаю про этот район, поэтому следите за следующими видео, подписывайтесь на канал, если вы это не сделали, чтобы просто не пропустить, и я вам прям прогуляюсь и все покажу. Ну а пока продолжим. Значит, здесь находится остров Бич-Фронт прямо, тут такая небольшая заводь образуется, по правую руку насыпные острова Пальм-Джумейра, то есть вот отсюда виден на самую э, легендарную часть Дубая, на пальм Джумейра. Что касается недостатков, вот в этой части немножечко а, застойная вода. То есть, когда я был на пляже Барасти, такой, ну, достаточно потрепанный пляж, назовем так, это наверняка будет ареноваться, делать всего этого берега. А здесь, на данный момент, вода не самая лучшая. То есть, нужно будет им Действительно, заняться инженеркой, чтобы не просто камни на песок заменить, чтобы, ну как вы знаете, все э, Пальмовые острова, вся вода там рециркулирует за счет инженерных систем, чтобы ничего не застаивалось, несмотря на дикую жару летом. Э, все это арабы умеют делать, все это дубайцы умеют делать, поэтому э, остается только дождаться этой реализации. Ключевое слово «дождаться» – сдача 2027 год и при всем при этом Дамаг несколько задерживает по последним проектам сроки сдачи, то есть они сейчас нахватали еще к тому же много проектов в 2022 году. Ребята молодцы, у них очень красивый дизайн, но пока они работают больше как дизайнерское бюро, то есть больше рисуют, чем строят. Они берут себе немалое время на реализацию этих проектов, сейчас лишь начался 2023, четыре года они берут себе на то, чтобы построить этот дом. Возможно, это займет еще чуть, -чуть больше времени, то есть проект такой... Не сильно короткий, это длинные деньги, если вы как инвестор, то вкладываете деньги Но большинство, конечно, берут его для себя, чтобы насладиться жизнью, лакшери Пишите мне в комментариях, для чего вы ищете себе квартиру Пишите мне прямо в WhatsApp, если вам нужно подобрать под ваши конкретные цели и конкретный бюджет квартиру далеко не всем подойдет, конечно, дамаг бэй, но я думаю, что для русского русской волны спроса это то как раз, что нужно. Дамаг почему-то сейчас стал чуть ли не самым популярным застройщиком именно среди россиян ну вот, пока я снимаю этот обзор, еще меньше свободных клеточек, по-моему, осталось на вылюбились, о боже, надо скорее его выкладывать. Что касается цен, еще подробнее вам проговорю. One bedroom начинается от 2.8 миллионов дирхам площадь у них от 80 квадратных метров, но есть чуть меньше юниты но в целом около 80 ту бедрум стоит от 4.400 Значит, в дирхамах 4 миллиона 400 Площадь около 120 квадратов 3-бедрум от 6 миллионов Там уже площадь будет около 190 квадратных метров Есть возможность сейчас в Тауэр Б и Tower С Выходить на бронь этажей Кому интересует Балдилл это есть покупка сразу этажа, вы можете связаться со мной. Дамаг – это тот застройщик, который делает скидки при Балкзилл. Не все застройщики делают скидки даже при оптовых покупках. Там просто идут более интересные условия по перепродаже. В основном, чтобы вы понимали, на перепродаже в Дубае зарабатывают те инвесторы, которые покупают оптом. Вот у них эксклюзивные возможности входа, эксклюзивные возможности выхода. То есть вы можете поставить свои апартаменты в продажу уже на момент. Короче, почти одновременно с застройщиком, выплатив всего лишь 20% первоначального взноса и заработав к этим 20% еще 10% сверху. Ваша доходность составит 50%, срок реализации, как правило, не превышает двух месяцев. Чтобы более подробные я вам дал расчеты, свяжитесь со мной на WhatsApp, и я вам все это расскажу. Скажу, какие есть предложения о каких застройщиков и кому выгоднее заходить на балк дел. 39 квартир осталось. Когда я все зашел, было 74 за 40 минут. Ну что же, давайте, как я и обещал, еще и сравним с Шобой. Во-первых, у Шобы не было такой шикарной презентации, как у Дамака. Дамак умеет и делать дизайн, и создавать эвенты. И, собственно, в плане дизайна тоже. Шоба... Sea heaven сильно уступает. А, сильно уступает в плане проработки, подачи, в плане самой идеи. К сожалению, у них весь дизайн очень простой и примитивный. А, цены при этом на том же уровне. И теперь вы знаете ответ, почему Шоба взяла и занизила цены уже после лаунча. Потому что они узнали, почем стартует дамаг. Ну, действительно, тягаться с таким конкурентом, имея больший ценник, практически нереально. А, пишите свои вопросы, потому что я буду прогуливаться по району. И Хочу ответить на все ваши вопросы по поводу обоих этих проектов. Там будет сравнение «Шоба Виз Дамаг» и все, все любые вопросы, связанные с этими двумя проектами, пишите мне в комментариях. Я скажу свое честное мнение о том, что я об этом думаю. Я э, не просто риэлтор, я блогер, я доношу до вас свой взгляд касаемо вот, ну, именно глазами человека, который живет в Дубае, который владеет информацией о недвижимости. Э, э, я всегда знал, что это полезно для вас, из-за это вы меня любите, многие из вас уж точно, и обращайтесь ко мне, чтобы я помог вам действительно с умом выбрать и купить недвижимость Дубая. К слову сказать, вся эта презентация сегодня проходит на территории отеля Atlantis. Слышали про такое, да? Топовый отель. Но теперь он уже не топовый, теперь уже топовый отель – это другой Атлантис, Atlantis. Atlantis the Royal, кстати, я планирую посетить его, снять там номер на пару дней в самом Крутом отеле Дубая. Это будет интересный эксперимент. С вами был Данил из города мечты, города Дубая. Пишите мне комментарии. Всем пока.